Приветствую всех и сегодня мы поговорим о том, как перейти от уроков уже непосредственно к созданию своих игровых механик И конечно же первое с чего стоит начать это определение жанра Думаю, многие знают, что компьютерные игры в основном классифицируются по жанрам, а также по количеству игроков. Существуют также игры с элементами нескольких жанров, которые могут принадлежать каждому из них. Такие проекты причисляют либо к одному из жанров, который в игре является основным, либо же сразу ко всем, но если они в равной мере составляют геймплей проекта. И следующим этапом у нас идет определение платформы при работе с игровыми движками скорее всего мы выберем какую-то распространенную платформу и не будем как бы заморачиваться на этом поскольку сейчас самые распространенные платформы это персональные компьютеры на базе windows mac os или linux либо же это могут быть игровые консоли playstation nintendo switch xbox это также могут быть мобильные устройства на базе iOS, Android, либо же Windows. И также у нас есть виртуальная реальность и дополненная реальность. Универсальные веб-платформы и социальные сети мы рассматривать не будем. Там немного другая специфика разработки. Ну и также существуют аркадные автоматы. Это как бы нам вообще не интересно на данный момент. Следующий этап – это определение общих рамок. Нам нужно определиться, во-первых, какая у нас механика. Механики могут быть как простыми, так и составными. К примеру, простая механика, может быть, это обычное перемещение в пространстве, либо же какое-то одно действие. Ну а составная механика – это, соответственно, если мы… К примеру перемещаемся и при этом мы можем еще и атаковать после того как мы определим границы нашей механики нам э, понадобится непосредственное понимание того что она делает и в этом нам помогут референсы и их вариации а поскольку скорее всего то что вы хотите сделать уже кем-то создано до вас поэтому в какой-то игре это по-любому реализовано в той или иной степени также могут быть различные варианты исполнения этой механики, поэтому нужно, собственно, взять игру, поиграть, почувствовать, как эта механика играется и что вообще и как это выглядит. И теперь давайте перейдем к практике я буду использовать сервис Миро, который позволяет создавать нам различные таблицы для планирования и первая таблица которую нам нужно создать это таблица в которой мы укажем непосредственно то с чем мы определились на протяжении этого ролика, а конкретно это жанр, платформа, границы, аналоги и примеры. И следующее это уже непосредственно планирование самой механики. Мы возьмем другую табличку, где мы пропишем все действия. Если вы работаете не один команде, вам понадобится более детальная определение всех действий которые касаются этой механики если же вы один то можете сделать как-то попроще для того чтобы просто самому было понятно а, ну и для начала у нас идет надо старт это все то что мы писали в первой таблице а именно все определения и давайте наверное я немного схематически проведу здесь давайте выберу Красный цвет, мы выделим первую ноду, это старт, все наши определения. Следующая нода уже непосредственно механика атаки, то есть мы пишем, что это за механика. Следующее у нас это определение действия, то есть какое действие должен выполнить игрок для того, чтобы выполнить эту механику. И у нас есть здесь два варианта это либо блок либо атака давайте рассмотрим в случае с атакой как у нас это все должно работать мы производим атаку на левую кнопку мыши и к примеру мы выбираем направление атаки да, при повороте мыши если это будет лево дальше мы проверяем столкновение если столкновение является игрок или же э, какая-то поверхность, э, но игрок находится в блоке, и блок соответствует э, направлению атаки, то есть мечи соприкасаются, то тогда у нас проиграется блок. Если же блок у нас э, не соответствует направлению атаки, и столкновение у нас происходит с персонажем, который находится не в блоке, то тогда мы э, выполняем получение урона или смерть персонажа. После того, как мы создадим эту схему, мы уже тогда можем переходить в игровой движок и, собственно, создавать первый прототип механики. То есть мы следуем э, нашей таблице, э, которая нам помогает принципе со всеми определениями и нам достаточно просто знать какие функции мы должны использовать при создании непосредственно этой механики далее что мы должны сделать это конечно же проверка ощущений и тест концепции то есть после создания прототипа когда готов готова механика возможно полностью возможно она как-то упрощена то мы конечно же должны пощупать ее поиграть и вообще посмотреть как это происходит внутри игрового мира после того как мы это все посмотрели потестировали Следует следующий этап Где мы уже делаем усовершенствование этой механики То есть когда вы поиграете Вы поймете возможно что что-то работает не так Либо ощущается не совсем так как хотелось Возможно вылезут какие-то баги И что-то будет работать неправильно После того, как мы уже все усовершенствовали, наша механика находится на финальном этапе, то мы выполняем, как и везде, это шлифовка, тесты и фикс багов. На этом наше видео подходит к концу, надеюсь я все понятно объяснил и вам будет проще перейти уже от уроков конкретно к созданию собственных механик. Поэтому всем спасибо за просмотр, если вы не подписаны на канал подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и всем пока.